Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем знакомиться с пытками и казнями наисвященнейшей инквизиции. Пресс для черепа. Надо отметить, что это средневековое устройство высоко ценилось, особенно на территории Северной Германии. Его функция была довольно проста. Подбородок помещали на деревянную или железную опору, а крышка устройства навинчивалась на голову жертвы. Сначала раздавленными оказывались зубы и челюсти. Затем, поскольку давление нарастало, ткани мозга начинали вытекать из черепа. По прошествии времени этот инструмент утратил свое значение как орудие убийства и приобрел широкое распространение как орудие пытки. Несмотря на то, что и крышка устройства и нижняя опора выложены мягким материалом, который не оставляет никаких следов на жертве, приспособление приводит заключенного в состояние готовности к сотрудничеству уже после нескольких оборотов винта. Позорный столб. Был широко распространенным способом наказания во все времена и при всяком социальном строе. Осужденного помещали у позорного столба на определенное время, от нескольких часов до нескольких дней. Выпадающая на период наказания плохая погода усугубляла положение жертвы и увеличивала муки, что, скорее всего, рассматривалось как божественное возмездие. Позорный столб, с одной стороны, можно было считать сравнительно мягким способом наказания, при котором виновные просто выставлялись в публичном месте на всеобщее осмеяние. С другой стороны, прикованные были совершенно беззащитны перед судом народа. Кто угодно мог оскорбить их словом или действием, плюнуть в них или бросить камень. Такое обращение, причиной которого могло быть народное возмущение или личная вражда, нередко приводило к увечьям или даже смерти осужденного. Трон. Данный инструмент был создан как позорный столб в форме стула и поэтому саркастически назван троном. Жертва помещалась вниз головой, а ее ноги укреплялись при помощи деревянных блоков. Подобная пытка пользовалась популярностью среди судей, желающих следовать букве закона. На самом же деле, законодательство, регулировавшее применение пыток, позволяло использовать трон только один раз в течение допроса. Но большинство судей обходило это правило, просто называя следующую сессию продолжением все той же первой. Использование трона позволяло объявлять это одной сессией, даже если она длилась 10-15 дней. Поскольку данная пытка не оставляла неустранимых следов на теле жертвы, то она очень подходила для длительного использования. Надо отметить, что одновременно с этой пыткой заключенных пытали также водой и каленым железом. Скрипка сплетниц. Она могла быть деревянной или железной. Для одной или для двух женщин. Это было орудие мягкой пытки, обладающее скорее психологическим и символическим значением. Интересно, что нет документальных свидетельств о том, что использование этого устройства приводило к физическим увечьям. Применялось оно в основном к виновным в клевете или оскорблении личности. Руки и шея жертвы закреплялись в небольших отверстиях, так что наказанное оказывалось в молитвенной позе. Полагаю, это весьма неприятно, когда у тебя нарушается кровообращение и болят локти. Не думаю, что это надевалось на 1-2 часа несколько дней. Молитвенный крест – жестокий инструмент, используемый для фиксации преступников креста в разном положении. Изобретен в Австрии в 16-17 веках. Это следует из книги «Правосудие в старые времена» из собрания Музея правосудия в Ротенбурге на Таубере, Германия. Очень похожая модель, которая находилась в башне замка в Зальцбурге, Австрия. Упомянута в одном из наиболее подробных описаний. Горота. Смертника сажали на стул с руками, связанными за спиной. Железный ошейник жестоко фиксировал положение головы. В процессе казни палач закручивал винт, и железный клин медленно входил в череп осужденного, приводя его к смерти. Шейные ловушки – это кольцо с гвоздями на внутренней стороне и с приспособлением, напоминающим капкам, на внешней стороне. Любого заключенного, который пытался спрятаться в толпе, можно было без труда остановить при помощи данного приспособления. После поимки за шею он уже не мог освободиться, и его заставляли следовать за надсмотрщиком без опасения, что накажет сопротивление. Вилка еретика. Этот инструмент действительно напоминал двустороннюю стальную вилку с четырьмя острыми шипами, вонзающимися в тело под подбородком и в районе грудины. Она плотно крепилась кожаным ремнем к шее преступника. Эта разновидность вилки использовалась в судебных разбирательствах по обвинению в ересе и колдовстве. Глубоко проникая в плоть, она причиняла боль при любой попытке пошевелить головой и позволяла говорить жертве только неразборчивым, еле слышным голосом. Иногда на вилке можно было прочесть латинскую надпись я отрекаюсь. Железный кляп. Инструмент использовался для того, чтобы прекратить пронзительные крики жертвы, докучавшие инквизиторам и мешавшие их разговоры друг с другом. Железная трубка внутри кольца плотно засовывалась в горло жертвы, а шейник запирался болтом на затылке. Отверстие позволяло воздуху проходить, но при желании его можно было заткнуть пальцем и вызвать удушье. Это приспособление часто применялось по отношению к приговоренным к сожжению на костре, особенно на большой публичной церемонии, называемой аутодафе, когда еретики жертвы сжигались десятками, вот ведь зрелище, шоу. Железный кляп позволял избежать ситуации, когда осужденные заглушают духовную музыку своими воплями. Ручная пила. Про нее нечего сказать, кроме того, что она вызывала смерть еще худшую, нежели смерть на костре. Не надо удивляться, по большому счету от костра люди умирают не потому, что их пожирает пламя, не всегда. Из-за большого жара лопаются сосуды, обильное внутреннее кровотечение, человек умирает. Спасибо Умберту Эко за эту информацию. Орудие управлялось двумя людьми, которые распиливали осужденного, подвижного вниз головой с ногами, привязанными к двум опорам. Уже сама позиция, вызывающая приток крови к головному мозгу, заставляла жертву переживать неслыханные муки в течение долгого времени. Этот инструмент использовался как наказание за различные преступления, но особенно охотно его применяли в отношении гомосексуалистов и ведьм. Это средство широко употребляли французские судьи в отношении ведьм, которые забеременели от дьявола ночных кошмаров или даже самого сатаны. Разрыватель груди. Познакомиться с этим предметом имели шанс женщины, согрешившие абортом или прелюбодеянием. Раскалив добило его острые зубцы, палач разрывал на куски грудь жертвы. В некоторых районах Франции и Германии вплоть до 19 века инструмент назывался тарантулом, либо испанским пауком. Груша. Это устройство вводили в рот, анальное отверстие или влагалище, и при закручивании винта сегменты груши максимально раскрывались. В результате этой пытки внутренние органы серьезно повреждались, часто приводя к смерти. В раскрытом состоянии острые концы сегментов впивались в стенку прямой кишки, в глотку или шейку матки. Эта пытка предназначалась для гомосексуалистов, богохульников и женщин, сделавших аборты или согрешивших с дьяволом клетки, даже если пространство между прутьями достаточно, чтобы втолкнуть туда жертву, у нее не было никаких шансов оттуда выбраться, поскольку клетку подвешивали очень высоко. Часто размер отверстия на дне клетки был таковым, что жертва легко могла выпасть из нее и разбиться. Предощущение такого конца усугубляло страдания. Иногда грешника в этой клетке, подвешенной к длинной жерди, опускали под воду. В жару грешника могли повесить в ней на солнцепеке столько дней, сколько мог вытерпеть без капли воды для питья случай, когда заключенные, лишенные еды и питья, умирали в таких клетках от голода, и их высохшие останки наводили ужас на товарищей по несчастью. Испытание иглой Самым обыкновенным испытанием, которому подвергались все заподозренные перед тем, как их пытать, а порой и в тех случаях, когда они смогли выдержать пытку, не сознавшись, было так называемое испытание иглой для нахождения на теле чертова печати. Считалось, что дьявол при заключении договора налагает печать на какое-нибудь место на ведьмином теле, и что это место после этого делается нечувствительным, так что ведьма не ощущает никакой боли от укола в этом самом месте и укол даже не вызывает крови. Поэтому палач искал на всем теле жертвы такое нечувствительное место и для этого колол иглой разные части тела, особенно в таких местах, которые чем-либо обращали на себя его внимание, родимое пятно веснушки такого типа и делал множество уколов, чтобы убедиться течет ли кровь. При этом бывало и так, что палач, который был заинтересован в утоплении ведьмы, они получали вознаграждение за каждую изобличенную ведьму, колол нарочно не острием, а тупым концом иголки и объявлял, что нашел чертова печать, или он только делал вид, что втыкает Голку в тело, а в действительности только слегка ее касался и утверждал, что место нечувствительно и из него не течет кровь. Известно, что человеческий организм имеет неизвестно нам ресурс выживания и в каких-то критических ситуациях может блокировать боль, так что инквизиторы описывают немало реальных случаев, когда подозреваемые действительно были нечувствительны к боли. Испытание водой. Женщину раздевали, вот обязательно все голыми делать. Связывали крестообразно так, что правую руку привязывали к большому пальцу левой ноги, а левую руку к пальцу правой ноги. Разумеется, что любой человек в подобном положении пошевелиться не может. Палач опускал связанную подозреваемую на веревке трижды в пруд или реку. Если жертва тонула, ее вытаскивали, и подозрение считалось недоказанным. Если же предполагаемой ведьме удавалось как-то сохранить себе жизнь и не утонуть, то ее виновность считалась несомненной. И она подвергалась допросу и пытке. Безотказный вариант. Такое испытание водой они мотивировали тем, что дьявол придает телу ведьмы особую легкость, не дающую им тонуть. Или тем, что вода не принимает в свое лоно людей, которые, заключением союза с дьяволом, стряхнули от себя святую воду крещения. Забавно, что временами доказательством виновности могло послужить и то, что жертву заставляли рассказать отче наш. И если она в каком-то месте запиналась и не могла дальше продолжать, ее признавали ведьмой. Костры Инквизиции. Приговор суда о предании ведьмы сожжению на костре, как правило, вывешивали на ратуши к общему сведению с изложением подробностей доказательных преступлений ведьмы. Несчастную приговоренную к сожжению на костре волокли к месту казни, привязанных к повозке или к хвосту лошади, лицом вниз по всем городским улицам. За ней шли стражники и духовенство, сопровождаемое толпой народа Перед совершением казни зачитывали приговор. В некоторых случаях костер зажигали небольшой, с маленьким пламенем, для усиления мучения, разумеется. Нередко также для усиления агонии, приговоренный перед казнью отрубали руки. Либо палач, в ходе исполнения приговора, рвал калеными щипцами куски мяса из их тела. Сожжение на костре было в большей или меньшей степени мучительное. В зависимости от того, гнал ли ветер удушающий дым, привязанному к столбу в лицо, или же напротив отгонял его. В последнем случае осужденный медленно сгорал, вынося страшные муки. Отдельно надо отметить тюрьмы Инквизиции. Дополнением инквизиторским пыткам были тюрьмы, в которых содержали подозреваемых. Тюрьмы эти были по себе одновременно и испытанием, и наказанием. В то время тюрьмы вообще представляли из себя отвратительные вонючие дыры, где холод, сырость, мрак, грязь, голод, заразные болезни и абсолютное отсутствие какой бы то ни было заботы о заключенных в течение короткого времени превращали несчастных, попадавших туда, в коллег, психически больных, в гниющие трупы. Думаете, это самое худшее?» Тюрьмы, которые предназначались для ведьм, были еще ужасней. Их строили специально для ведьм, с особенными приспособлениями, рассчитанными на причинение жертвам как можно более жестоких мук. Одного содержания в этих тюрьмах было достаточно для того, чтобы в конец потрясти и измучить попадавшую туда невинную женщину и заставить ее признаться во всевозможных преступлениях, в которых ее обвиняли. Думаю, еще и сверху добавляли. Один из современников тех времен оставил описание внутреннего устройства таких тюрем, он сообщает, что тюрьмы в толстых, хорошо укрепленных башнях или подвалах. В них находились несколько толстых бревен, вращающихся около вертикального столба или винта. В этих бревнах были проделаны отверстия, куда просовывались руки и ноги подозреваемых. Для этого бревна развинчивались или раздвигались. В отверстия между верхними бревнами клали руки, в отверстия между нижними – ноги, после чего бревна привинчивались или прибивались колями или замыкались так тесно, что жертва не могла шевелить ни руками, ни ногами. В некоторых тюрьмах Деревянные или железные кресты, к концам которых крепко привязываются головы, руки и ноги подозреваемых, так что они должны были все время или лежать, или стоять, или висеть. В некоторых тюрьмах были толстые железные полосы с железными же запястьями на концах, которым прикрепляли руки несчастных. Так как середина этих полос цепью была прикреплена к стене, то заключенные не могли даже шевельнуться. Некоторых узденьков содержали в постоянной темноте, чтобы они не видели солнечного света и не могли различить дня от ночи. Они находились в неподвижности и лежали в собственных нечистотах. Получали отвратительного качества еду, не могли спокойно спать, мучимые заботами, мыслями, мрачными мыслями, злыми снами и всякими ужасами. Их страшно кусали и мучили вши, мыши и крысы. И так как все это могло продолжаться не только месяцы, но и целые годы, то люди, вступившие в тюрьму бодрыми, сильными и терпеливыми и в трезвом уме, становились очень быстро слабыми, дряхлыми, искалеченными, малодушными и безумными. Вторая часть подошла к концу. На этом все. Пишем, сколько всего из этого вы не знали. Или наоборот похвастайтесь и укажите, сколько вы знали. Решайте сами. На сим позвольте отчалить. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч.